Всем привет, с вами канал Рыба Хвост, мы находимся на рыбалочке, чуть-чуть чуть ловим, вот. сегодня я на рыбалку проспал, поэтому я думаю, что у меня будет тяжеленькая неделька на работе, Василий мне не даст этого так просто забыть, ну проспал, проспал, что поделать, прикормку забыл, ну, в общем, короче, большую часть всего позабывал, попаха торопился собирался вот ну, а сейчас пока рыбачим вот так вот солнышко светит припекает хочется снять олимпику но сразу сгоришь раз будем червя менять наш мысль чуть-чуть ловится на червя вот тихонечку дюбает на камеру не будет видно она что-то и не увеличивает ну ничего ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны Рыбалки у нас еще будет достаточно, что-то будем показывать новенькое, рассказывать, объяснять, также планктончик будем делать, рецепты сейчас дорабатываем, толстолоб совсем не ходит, совсем не ходит, чтобы проверить, как данный рецепт работает. Ну, ничего, поехали. Так вот, Станислав Петрович хоть и проспал, но Владимиру Васильевичу нос утер. Такой вот карасик. Смотрите дальше. О, совсем детеныш. Вот такие вот специки попадаются, да? Конечно, хотелось бы окуня, но пока вот такие пецыки, больше ничего не ловится. Ах, как же пахнет белолиска, зацвела белолиска. Так пахнет приятно. Ах, действительно, вот. Никакие, никакая химия не сравнится с такими запахами да это кто акунишка Садок бы уже сюда перетащил бы вот на червячка василищ что-то тянет плюс у нас тут спиннинг резко провисла с аккуратненько попробуем подсечь может что-то и сидит на подобие карася, О, походу сидит. ну карась Подойдем, эту леску спутал. Карастик хорошенький. Так, тихо, не шуми. Вот такой вот карасик затаился. Нормально. Посмотрим, что дальше будет. На опарыша, ни на белого, ни на красного, не клюет. На червя похлевки есть. Но безуспешные. И плюс еще эм, толстолоб молчит. Блин, интересно, что, что за жмых у меня тут стоял. Ладно, сейчас порыскаю. Жмых, ребят, это, на которого карася я ловлю. Подсолнечник, ну, семечко подсолнечное. Плюс закинули сейчас на молодой горох. Горох уже пошел. Тоже должно ловиться. Посмотрим, как будет. Не переключайтесь, оставайтесь. Думаю, что все что-нибудь поймаем интересное. Прям момент истины настал. И червяка и опарышка вьет. Опа! Черепаха. Рядом плавает. Ну, слава богу, это не черепаха. А что-то такое. Карась. Карасик. Вот такой вот карасик. Нормально. Там то, что она на кукурузу попарышь вообще не трогает. Но и на просто кукурузу тоже не, не клюет парашю добавляешь, бутер вроде такой делается ну чуть по чуть ловится, чуть по чуть. ну все равно, азарт, интерес. ставьте лайк. ну вот так вот черепахи вокруг поплавков крутятся, аж перейдет делает. То, закинуто на червя и на опарыша. И все это потихонечку клюет. Понятное дело, что карасик. Но тем не менее черепахи крутятся и карась крупный. Топит тоже бывает сразу. Когда начинаешь вытягивать, сопротивление такое, что как будто там черепаха. Аж небольшое расстройство берет черепах. Прям что-то. Много, прям большие такие. Сейчас будем пробовать красного опарыша с чем-нибудь. Цеплять может что-то получится. Красный опарыш у нас вообще не работает. Работает только белая опарыш и то вместе с кукурузой. Было с утра хорошие поклевки, 2 или 3, 2 полностью, на молодой горох, зелененький. Но вытащить так не удалось. Сейчас позакидывали все снасти дополнительные на горох с черным глазком, на обычный горох и на молодой горох. Безуспешно. все стоит ничего не шевелится так есть у нас поклевка на кукурузу скорее всего опять карась сейчас будет опять минут 15-20 а то и дольше присасываться к этой кукурузе и потом хорошая поклевка будет Так, поплавок поплыл по течению. Но ну, глубина походу сбилась. Так, ладно. Посмотрим, что дальше будет. Да. Я, конечно, ожидал большего. Таких икуней я тут давно не видел. Малыш. А пайроша только не хавай. Я рассчитывал, что сазан. Потопило прям так. Давай, иди гуляй. О, в рязку воткнулся и торчит. И он верится, сейчас уплывет. Самое главное то, что я практически на все маленькие приманки пробовал блеснить. Ничего не выходит. Окуня как будто нету ну пожалуйста он вот. на да, парыша красного поймался окушочек маленький торчит что-то с травы. не хочет уплывать придется уплывать это ребят окунишка мощный бодренький такой это я понимаю окунь вот это окунь такой вот лапать ⁇ лки палки. Прикольно. Но маленький. Хотелось бы, конечно, поймать того, кто его укусил. Вот она полоса. Все прям хорошечно вот такой вот охарается на джиг рик и варла фанатик фиолетка работает кажется мы нашли путь а, вот он наверное, у меня несколько раз срывался у него одна дырка вот вторая заживает Маушу весь рот порварит, короче.